Бывший нападающий сборной России из Нита Александр Киржаков ответил на вопрос, кого из мужчин он считает самым крутым, а какую девушку самой красивой. За Хабиба очень переживаю. Считаю, что он настоящий чемпион, и по праву сейчас носит это звание. Считаю его самым крутым парнем в мире, а самая красивая девочка Загитова, которая стала олимпийской чемпионкой, рассказал Киршаков в интервью о спорте ТВ. Напомним, Хабиб Нурмагометов стал чемпиону, чемпионом UFC, а Алина Загитова олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.